Кинематографичная концовка, которая тупо все, над ней все порофлили. Я очень рад, что она зашла именно в юморном плане, потому что меня как какого-то... Спасибо, соседи! Люблю вас! Спасибо, что сверлите! Сука! Короче, я очень рад, что вам зашло... Вот это вот кинематографичное чудо Юда именно в юморном плане. Потому что меня как кого-то не нужно считать, там, знаете, за режиссера фильмов, там, знаете, таких серьезных социалочек. Нет, конечно, боже мой. Ребят, кстати, я убрал все украшения из нашего дома. Потому что они, ну, как бы, Хэллоуин прошел за скин. Извиняйте, я просто забыл его сменить, а пересходить мне было лень. Пока что давайте разложим все наши вещи. И чё я хочу сделать-то? Мы так и в прошлой серии сами не смогли взять... Э, не смогли э, нашу броню... Этот... Да блять да что это такое? Ага. Thank you so much. Ага, то есть мне сейчас надо перезах... Ну, в любом случае придётся сейчас менять скин. Классно! Ну что, ребята, я перезашел, у меня... Мне пришлось удалить мод на рай, так что у нас с вами не будет райских каникул. Зато теперь я мог набрать воды. Так, теперь мы сами должны сделать мыльную воду. И еще я так посмотрел, нам все-таки хватает золота а, на этот. Ну вот у нас есть кусочки золота. Золотые слитки, которые называются так. Я хочу, кстати, заменить этот верстак на обычный. Он меня достал. Он как какое то говно, я не серьезно. Все, главное палкой не тыкать. Так, и нам еще нужно еще немножко золота. Сейчас у меня тут где-то было. Две штуки. А нам, нуж а, нам нужно 8. Вот, как раз будет сейчас 8. И, наконец-таки, сможем с вами починить нашу броню. А, потому что, ёпта, у меня она реально сломается Я еще хотел удалить, му, ну, моды на, ну, страшные Потому что там мобы заразные Тьфу, блядь, там мобы заразы, короче Потому что они дамаг по броне очень хороший такой наносят Кстати, я сменил скин наконец-таки Но потом я его тоже сменю, ребят Так что это так, это временный, это временный вариант вот по крайней мере я надеюсь на это <свят> Итак, ребята чем мы сами в этой серии займемся все-таки я решил поставить кое-какие планы для себя во-первых это все-таки э, заняться магией потому что мы сколько серий подряд ею не занимаемся вообще вот и поэтому мы сейчас с вами наденем шляпу мага а еще я хочу жрать <свят> где <и> моя еда <свят> так тут есть тут есть Тут есть а тут у нас только яблоки а тут у нас что у нас здесь плоть огненного дракона ау я так что такое спасибо горячая штучка так Харе трепаться, время переодеваться. Боже, этот тикток меня уже сожрал. Нам нужна шляпа чародея. О, там еще была роба. А, это роба волшебника. У нас еще есть шляпа молнии мага. А, нам нужна зеленая, потому что у меня скин зеленый. Что там по броне? О, смотрите, офигенно. Классно сейчас. Понимаете, мы, мы можем не тратиться на опыт. Просто нужно золото. И нам еще нужен Таумономикон, который я фиг знает, куда засунул, честно сказать. Где он находится-то? Я так понимаю, то, что там. Вот, сейчас давайте сгоняем, посмотрим. Давненько я здесь не бывал, честно говоря, в своей этой подсобке. Ребят, я, короче, смотрел обзоры по новой версии Таумкрафта. Ч сказать честно, я ничего не понял. Поэтому, ребят, я буду вам очень признателен, если вы поможете мне разобраться с этим модом а, в комментариях. Вот. И получается я не могу найти Тауманомикон почему-то Я забыл как он выглядит А вот он Господи Слепая ты курица <свист> <свист> Оптика такая, знаете Слепая курица Алхимическая металлургия нам нужна Вот <свист> Латунь ⁇ это прочный металл с низким коэффициентом трения, который идеально подходит для создания сложных механических устройств. К сожалению, ее не всегда можно достать из-за изменчивых свойств Вселенной, в которой я нахожусь. Должен быть способ создать ее при помощи алхимической трансмутации. Господи, что за слова? Ебать. Нужно просто найти его. Спасибо. Ага, нужно 5 инструментомов и один кусок железа. Мгм, mm -hmm. thank you so much Ну что, ребята, давайте попробуем создать Только не сейчас, потому что сейчас ночь Итак, новый день, новый мир, дорогие мои Я так понимаю, инструментом у нас содержится в... в кирке Аж целых 8 штук И нам нужен еще железный слиток Которых у меня хоть жопый жуй вот, и получается, нам сейчас нужно будет взять ведро, которое я не вижу. Куда я засунул? Видимо, себе в жопу. Не, серьезно, куда я уже удалось пихнуть это ведро? Несчастное. Так, берем воду сейчас. Тут же нет лавы под этим, чтобы он работал, тигель-то. Сейчас все сделаем, ребята. Сейчас, Саня. Все сделают. Кстати, тут я забыл дырку-то заделать после этого злоебучего пожара. Ладно. Окей. Так. Опа. Опа. Все, теперь он будет работать. Опа. Опа. Так. Ждем, пока закипит. Это вот чудо природы. Ага, вот. Кидаем. И... Опа. И, блядь, быстрее ломаем. Потому что сейчас начнется заражение. Где моя кирка? Где моя кирка? Блядь, похер. Возьмем вообще любую. а а а а а а а Ребята, ребята, ребята. Опа. Все. Тихо. Поставили. Итак, у нас теперь есть слиток алхимической латуни. Что это нам дает? Давайте сейчас мы спустимся в наш а, подвальчик. Потому что по-другому я это никак не назову. Какая-то подсобка. Ага. Ну так я сделал. И что дальше? А, нам нужен желтый нитр. Которого у нас нет, кстати. Давайте его сделаем. Блин, чего бы нет? Что там нужно? Потому что мы так и не смогли сами это завершить нормально. Так, желтый нитр. Нам нужно 10 игниц, 10 люкс и 10 патентии. Так, в угле у нас, э, я помню, патентия. В факелах у нас люкс. Игнис у нас, по-моему, тоже в углях содержится. Но это не факт, если что. Я не уверен в этом. А где наш уголь? А, уголь у нас весь в этом. В печках. По печкам надо смотреть. В одном угле 10 того, чего нам нужно. Ребята, это классно, классно, классно, классно. Нам еще нужны факела, которых у нас, как я понимаю, нет. А, 5, значит нужно 2 и 1, чтобы сделать... А, еще этот нужен. Как ты там называешься-то, зараза? Светокамень, да? Да, светокаменная пыль. Сейчас мы с вами сходим. А, у нас же есть это. Я помню, у нас было. Да. Все. Сейчас с вами будем создавать. Дорогие мои. Так. Я так понимаю, я вообще сейчас на основах сижу. Ну да ладно, похер как-то. Опа, и быстро ломаем Все Чтобы не было тут никакого возражения. Кстати, можно будет здесь Где-то неподалеку понасажать Серебряных деревьев Чтобы, если вдруг что Если вдруг что пойдет не по плану, то Серебряное дерево Нас спасет Я готов заменить желтый нитр На лаву Ой, точнее наоборот а можно его покрасить? Просто мне не нравится желтый нитр. Зеленый хочу. Реально можно красить. Я сделаю оранжевый. Короче. Ой, ужас кошмар какой-то. Так, давайте мы сейчас с вами пойдем за цветами. Так, ну что, сейчас будем красить. Мы сами нитр наконец-таки. В оранжевый цвет, потому что. Потому что мы можем себе такое позволить. <смех> почему бы и нет, да? <смех> так, вот у нас теперь есть оранжевый нитр. Просто желтый нитр, он скорее всего будет э, как цвета мочи. <смех> Ладно, короче. А... Тихо. И сюда ставим оранжевый нитр. Вау. Горит оранжевым. Уже классно. Люблю оранжевый, кстати полюбил эм, в какой-то момент резко, знаете так так, что у нас здесь что тебе надо наблюдение и наполнение а, а эти наблюдения-то где так да хватит мою паутину терроризировать, зараза достали уже <св Deus> на <св> Их! Давай. Давай. Отпусти за путь. Меня больше не вернуть. Иди сюда. <свят> <свят> Я не хочу просто ломать эти декорации пока что. Их! Их! Их! Их. Вуаля! <свят> Работает спецназ. И чё ты? И чё это такое? Ой! Ой! Так! Нет! Доберитесь до глубочайшей... Не... Ага. Можете найти. Хорошо. Хорошо. Блять, я-то знаю, где вы... Высо... Подождите, я же был на высоких горах. <laughs> я тогда эту кринжовую концовку видео записывал. Почему мне не засчиталось это? Или мне нужно это стало нам иконом? Кстати, мне задолбали вот эти все дэдпоинты. Я сейчас их удалю. Потому что это ужас какой-то. Вот, пошли нахер. Все, теперь самое важное мы оставили. Все. Идем. О, кстати. Сейчас мы к недрам быстренько. А, нужно, там же нужно... А, сейчас будут. Телепортируемся. Да. Фуаля, мы возле шахты. Блять, а я-то без брони. Ладно, нам только до недра добраться, да и все. Я еще вот эти кристаллики соберу, да и все. По-быстрому. Зря мы сюда пришли, конечно. Нужно было это из дома делать. Ну, ладно. Окей. Что, вниз, ребята? Бля. Кристаллы. Потом долбить буду вне серии. Офигеть, тут шахты такие, что... Ё-моё. Пипец. Нам нужно прям вниз-вниз-вниз. бы дрога дойти, короче. Как я понял. Блин, прикинь, сейчас алмазы найдем. Блять, крипер, иди, иди в садницу. Пока. Соска мамонтов. А у меня что, еды нет? Классно, я сдохну. Опа, каньон. А, не, не каньон. Я пошутил. А тут, если вдруг здесь есть алмазы? Не, по-моему, я самонадеянный. Да. Уходим отсюда. Потом как-нибудь похожу вне серии. Но не сейчас. Нам нужно до будрока дойти. Опа. Все, теперь. Опа, телепортируемся хоме, телепорт, вуаля. А, сейчас мы с вами возьмем еды, отрегенимся и пойдем на горы. Побывайте на вершинах самых высоких гор, которые сможете найти. Ну, на... Ой, бля! Ты чё? Нормально общались? Ты за что? Это что такое? А он оказывается та еще злюка. Вот собака. Не раскинулся перед вами. Вы там кого что-то нашли? Я так и не понял. Валя завершить. ⁇ -мо ⁇ сколько тут читать, я заебусь. А, господи, мне эти... Аспекты изучай, конечно. А, мы там были, мы там были. там Мы там сами нашли яйцо дракона. Медленно, наверное, я начинаю понимать природу энергии Вис. Так много всего еще сокрыто от меня, но думаю, что теперь я знаю достаточно для того, чтобы начать менять ее форму по своему желанию. Для этого мне понадобится инструмент, особый инструмент. Я наткнулся на несколько пыльных свитков, написанных давно умершим Тауматургом. В них описывается, как создавать жезлы, которые нужны для того, чтобы хранить и направлять виз. Знания, что я подчеркнул из свитков, были полезны, но их применение кажется очень ограниченным. Зачем пленять виз внутри жезла, когда он уже есть повсюду? Даже сам жезл кажется мне непрактичным. Если вам нужно что-то хватать или формировать ауру, то для этого должно быть что-то подходящее, что-то вроде перчатки. Какая-нибудь старая перчатка сделать этого не сможет. Она должна быть изготовлена из кожи наивысшего качества, а также покрыта материалами, проводящими виз. Железо достаточно плохой проводник, но это все, что доступно мне на данном этапе. В смысле, у меня золото, блять. У меня там стак и с хером еще золото, блять. Че ты мне тут пиздишь, нахуй, сука? К счастью, мне не придется слоняться по магическим лесам и заниматься прочими вещами для того, чтобы хранить виз. Но мне понадобится какой-то способ по выкачиванию его прямо из ауры. Виз-резонатор, если угодно. Я также прикреплю к перчатке простенький таумометр, чтобы следить за местной аурой. Ну и наконец я сделаю углубление на задней части перчатки. В свитках упоминается использование специальных кристаллических линз для направления потока виз, хранящегося в жезлах. Их кристаллическая решетка изменяет форму виз, позволяя создавать всевозможные полезные эффекты. Это гениально. Раздражает то, что я не подумал об этом в первую очередь. К счастью, я уже придумал несколько способов по улучшению дизайна и формы перчатки, что позволит управлять потоком виз в большей степени, чем это могли бы сделать старые жезлы. Ага, понятно, почему здесь нет жезлов, тут их заменили перчатками. Понятно. Умно, умно. То есть, это типа мы прям из руки будем это все делать? Классно. А ты что тут забыл, зараза? Сейчас нам нужно что? Нам нужно будет с вами сделать э, какую-то линзу. О, да, виз-резонатор и перчатку заклинателя. Вау. Виз-резонатор делается у нас из железной пластины. Из трех штучек железа. Ага, сейчас мы с вами сделаем. А там еще, по-моему, да, какие-то аспекты нужны. Да. Два кристалла. Рыженький такой. И аква. Ну вот это, сюда вот это делаем. Пластинку одну. Ну вот так вот. Незер кварц. Вуаля. И еще там нужно было... А, я, я помню, я помню, я помню. Сюда вот это. Вот так. И здесь кожа. Оно не делается, потому что я забыл взять все кристаллы. То есть мне нужны все виды сейчас. Опа, перчатка заклинателя. Теперь у нас есть перчатка заклинателя. Завершить. В общем-то, дорогие друзья, если вам понравилось это видео, то обязательно подписывайтесь на мой канал. С вами был я, Саша Всем удачи и всем пока.